Всем привет-привет! Вы на канале вот ГСН и, ребят, не прошло и получаса-часа с момента, как я выставлял предыдущее видео по поводу наличия проблем при входе в игру. М -м через минут, наверное, где-то приблизительно 40 я перезагрузил еще раз, полностью закрыл абсолютно. Я снимаю свои видео и играю на компе через Wargaming Game Center, я на Европе. И для того, чтобы повторно войти в игру, я полностью закрыл гейм-центр, но не просто с закрытием через Alt F4 или еще каким-то образом. У меня он продолжал работать в фоновом режиме, поэтому пришлось э, комбинацией клавиш Ctrl-Delay зайти в диспетчер задач, в процессы и в процессах полностью снять все процессы, связанные с варгеймингом. Когда я их закрыл, перезапустил игру, Uh, у меня вполне спокойно, как вы видите, зашло uh, приложение, начало работать, игра загрузилась, я в Wargaming Game Center. Все сохранилось, все есть. Напомню еще раз, я на Европе. Вот подтверждение. Короче говоря, ребят, по крайней мере с Европой все технические проблемы на данный момент решены. И все, кто на Европе, бобры выдыхайте. Все нормально, все окей. За ру-сервер пока ничего сказать не могу. Если вдруг какая-то информация у меня проскочит, обязательно с вами поделюсь. Ну а для тех, кто на Евросерве, ребят, можете ринуться в бой хоть сейчас. Все окей, все нормально работает. Всех благ, всего хорошего вам мира и спокойствия.